Дорогие друзья, добрый, доброе утро, день, может быть, у кого-то уже вечер. Большое спасибо за то, что вы сегодня с нами. Я понимаю, меня зовут Оксана Нестраденко, я являюсь представителем оператора конкурса стипендиального грантового конкурса фонда социальных инвестиций. И мы сегодня. Закрываем, скажем так, наш прошлогодний, прошл, прошлосезонный э, долг. Мы обещали разобрать 10 типичных ошибок при оформлении заявок, но я думаю, что я начну с того, как раз таки, что э, у всех, наверное, вопрос самый такой волнующий и насущный, что же с порталом и когда начнется прием заявок. Мы этого ждем со дня на день, просто э, и очень благодарна вам за такое корректное отношение и затерпение. за терпение Портал откроется, ну, действительно, ожидаем, что во вторник уже боюсь давать какие-то прогнозы. И одна из причин, потому что портал, он сразу затачивается на все конкурсы фонда и конкурсов очень много, поэтому выпускать сырую версию, которая будет обваливаться там на каждом шагу, достаточно, ну, наверное, даже неэтично по отношению ко всем заявителям, поэтому мы ждем, что вот то, что мы в результате получим, оно стоит того ожидания, которое сейчас у нас заложено. Тем не менее, еще раз мы говорили об этом в прошлое воскресенье, повторюсь еще раз, сейчас, поскольку все ВУЗы так или иначе постепенно переходят на удаленку, говорят о том, что они перейдут на удаленку, поэтому мы рекомендуем все-таки время зря не тратить и не терять, и не ждать, когда портал заработает, потому что, по большому счету, портал вам нужен для загрузки документов сопроводительных и для того, чтобы там вбить ваше... Ваши эссе «Ответы на открытые вопросы». Поэтому сейчас э, займитесь, пожалуйста, рекомендациями от э, ваших научных руководителей, от руководителей магистратуры. Займитесь получением справок от э, ваших вузов, чтобы потом вот это вот какое-то закрытие не, э, не носило катастрофического характера для кого-то. Итак, э, и смотрите, я сейчас, если позволите, да, мы и э, проговорю презентацию, и все ваши вопросы очень жду в чате. Соответственно, если мы говорим о типичных ошибках. В принципе, наверное, ошибки я бы разделила на два таких типа. Да? Фатальные и те, которые еще можно исправить. И фатальные тоже, наверное, они вот те, которые стоят прямо на вашем входе в конкурс и те, которые мы сегодня постараемся проговорить и, может быть, поможет вам это в доработке ваших текстов. Соответственно, если так вот говорить с точки зрения нашей работы – то ошибки можно поделить на формальные и на содержательные. И мы, как операторы, с содержательными ошибками работать не можем уже в тот момент, когда вы подали заявку, но мы сейчас путем вот этой информационной кампании прикладываем максимум усилий, чтобы содержательные ошибки минимизировать. И формальные ошибки – это, соответственно, да, это формальные критерии. И э, вас это... Коллеги, да, с вопросами обязательно мы к этому подойдем. Просто, да, если можно, дослушайте, пожалуйста, вот там всего 10 слайдов, потерпите, пожалуйста, если можно. И, соответственно, к формальным требованиям это относится оригинальность текстов, это проверяется плагиатом, и, соответственно, проверка рекомендательных писем и справок на оригинальность. Да? То есть, когда мы загружаем то, что вы нам прислали в профессиональные редакторы, Иногда бывает так, что, в общем-то, печати, подписи там и прочее, они как-то разрезаются, распадаются, и, собственно, видно, что это не является оригинальной частью текста. Поэтому иногда бывает так, что это таким образом сканер, сканирует и разбивает, но мы это опять-таки выясняем со всеми индивидуально. Ну и, соответственно, значит, если у вас есть какие-то проблемы с оформлением документов, то в этом случае ваша заявка, вот это вот не фатальная ошибка, когда ваша заявка возвращается на доработку. Да, мы в вашем, по тому адресу электронной почты, которую вы указали, по результатам прохождения проверки на соответствие формальным критериям, направляем вам письмо с просьбой исправить то-то, ту или иную погрешность. Просто чтобы, да, для статистики вот здесь и для понимания вообще, что происходит с общим пулом заявок, в прошлом году 6282 заявки не были зарегистрированы в личных кабинетах, было зарегистрировано на сайте. При этом вподано, то есть мы в подано считаем, когда вот прошло время X, да, 23.59 последнего срока подачи документов, вот это то количество заявок, которое успело конвертироваться из черновиков в, ну, собственно, в сами заявки, в сами анкеты. Может быть так, да, что не все 2000, конечно, это те, кто не успел, да, просто кто-то заходил, регистрировался, передумывал, не успевал что-то получить, таким образом заявка так и осталась в, в черновиках. По результатам технической экспертизы к конкурсу было допущено 3740 заявок. Опять-таки, далеко не все из этих заявок, в общем-то, были отмечены по, там, причине содержания плагиата или да, еще каких-то неприятностей, да, тоже такой момент, что на доработку заявки дается три рабочих дня с момента направления вам уведомления. И часть из этих заявок просто люди пропустили этот срок, и мы уже не могли их допустить для участия в конкурсу. Ну и, соответственно, на второй тур, это оговорено в... в в «Принципах и правилах» э, приглашается 2000 человек. Да, то есть вот эту вот воронку вы можете себе э, представить и посчитать, в общем-то, какой, какой реальный конкурс и как вы себя видите. А, что касается уже непосредственно ошибок. Да, есть вообще совершенно прекрасный документ, который размещен на сайте фонда Потанина. Он называется «Принципы и правила предоставления именной стипендии Владимира Потанина». Вот это вот тот документ, по которому живете и вы, и мы на протяжении всего этапа времени проведения конкурса. Вот здесь написано все. Какие подтверждающие документы поддавать? Какие есть требования к справкам? Прошу обратить внимание, особенно если есть участники прошлого года, требования к справкам из ВУЗа в этом году несколько изменились и требуется указать номер приказа и дату зачисления и, соответственно, бюджетная или небюджетная форма. Поэтому тоже внимательно к этому отнеситесь. И есть прописаны формальные критерии, да, это когда вы начинаете регистрировать лично кабинет на портале, вы должны ответить на ряд вопросов. И, соответственно, если на один из вопросов вы отвечаете «нет», то автоматически уже вас эм, портал дальше не пускает. Если по каким-то причинам вы запамятовали банили вас за плагиат в прошлом году, являетесь ли вы госслужащим, или вы были, допустим, экспертом и читали заявки фонда, и вы ответили на этот вопрос, да, и такая система вас пропускает дальше. При обнаружении этого несоответствия в дальнейшем, к сожалению, ваша заявка будет сниматься с конкурса, и дальше, в общем-то, будет, ну, как бы не совсем такая красивая, история, скажем так. И начиная с этого года все ответы в заявке, они заверяются простой электронной подписью, да, то есть это означает, что на, когда вы готовы будете уже подавать заявку, соответственно, на тот номер телефона, который вы указали при регистрации, приходит СМС, которую вы вводите, таким образом вы подтверждаете, что, во-первых, это вы, что вы подписываетесь ну, практически не кровью, но СМС тем, что те заверения, которые вы предоставили, они э, валидны и правдивы. Поэтому сейчас очень много поступает к нам вопросов, что считается государственным должностным лицом. Да, и если вы, ну, во-первых, те, кто на самом деле является государственными должностными лицами или муниципальными должностными лицами, поверьте, они об этом знают, да, потому что есть удостоверение, есть определенный статус, который накладывает обязательства определенные, да, и тот же статус государственного должностного лица, он не допускает получения доходов из любых других источников. Поэтому обычно государственные служащие уже сами понимают, что в таких конкурсах они не могут участвовать, дополнительную работу за деньги они проводить не могут и так далее. Но то есть, не любой сотруд... это не означает, что любой сотрудник, не знаю, даже министерство является автоматически государственным служащим. Это не означает, что если вы сотрудники, я не знаю, там, библиотеки, университета на полставки там и так далее, что вы автоматически являетесь государственным служащим. Нет у вас удостоверения, но ну, практически можно расслабиться. Если у вас все-таки есть какие-то сомнения в этом случае, пишите нам, мы поможем вам выяснить и определиться с вашим статусом. Но и, конечно же, чтобы вот этой ошибки избежать, все-таки рекомендую не просто даже с экрана прочитать, принципы и правила, просто себе распечатать или куда-то сохранить, потому что документ многостраничный, и он действительно покрывает абсолютно все шаги от момента подачи заявки до момента, соответственно, окончания ваших прав как стипендиата. Второй момент, наверное, вторая ошибка, которая встречается... И, наверное, сейчас немножко, ну, при еще не открытом портале об этом говорить, ну, не то что странно, но немножко забегая вперед, да, это когда создается впечатление, что до дедлайна еще очень много времени, и что все успеется и все приложится. Вот сейчас мы говорим о том, что... Да, коллеги, большое спасибо, кто вот, еще раз прокомментировал про государственную муниципальную службу. Есть федеральный закон, есть уже четко сформулированное законодательное определение, поэтому вот, давайте туда отнесемся. Естественно, ну, иногда бывает так, что даже как бы я не знаю, в подведах министерства, глава этого подведа, он является государственным служащим, все остальные... Сотрудники, включая там, допустим, директора департамента какого-то, они к госслужбе отношения не имеют. Поэтому здесь очень такой вот действительно тонкий момент, но чаще всего вам об этом волноваться не нужно будет. И да, вот тоже меня коллеги поправляют вернее, даже не поправляю а такое дополнение от моих коллег из фонда «Потани». Наталья, большое спасибо, что действительно, когда вы регистрируетесь на подачу заявки, заполняете личные данные, вернее, личный кабинет, естественно, не все вопросы не требуют ответа «да». Естественно, включается common sense когда вы понимаете, что ну, там, где применимо ответ «да», там, где применимо ответ «нет». То есть здесь уже... Все, ну, как бы, в плане общей логики, действует и работает. Соответственно, мы не расслабляемся, и мы не думаем о том, что у нас еще, и не знаю, там месяц-полтора до, до того, как закончится срок приема документов. Потому что, да, я понимаю, что эссе худо или бедно можно еще написать в один день, но опять-таки, возвращаясь сейчас на нашей, наверное, общей боли, это справки и рекомендательные письма, особенно в условиях э, э, непонятной такой пандемии. Соответственно, мы заботимся об этом как можно раньше. И сейчас есть очень много всяких материалов, которые помогают, да, это можно, я не знаю, напоминалку в календаре себе поставить, <как> от нас, в принципе, тоже будут приходить напоминания с портала автоматически, да, у вас осталось дней, у вас осталось три дня, все сегодня будет, все закрыто, спасибо, да, можно заставить себе чек листы может быть, мы это просто тоже сделаем вам в помощь и выложим, есть прекрасный ресурс, который рекомендуется использовать, и и смотрите, 23.59 э, – э. Дня, ну, сейчас определено как 20 ноября. Возможно, если будет серьезная задержка запуска запуском портала, то крайний срок приема документов он немножко передвинется для того, чтобы ну, как-то компенсировать это время. Но не ждите 23.59 по московскому времени для того, чтобы начать нажимать кнопку э, «Подать заявку». Честное слово, я не утрирую. Мы ежегодно получаем, э, ну, я не знаю, ни один десяток писем о том, что вот в 23.58 я нажал и не успел отправить заявку. Портал закрывается автоматически. Это та настройка, которая встроена по умолчанию. Это не наш там злой умысел, что мы сидим там с кнопкой и вырубаем вам связь. От момента, когда вы нажали на кнопку «Подать заявку», до момента, когда вот этот запрос пришел на портал, и айтишники меня, наверное, поправят, может быть, это совсем такое, знаете, вот, женская формулировка. И когда пришло вам возвращаться этот ответ с портала, все-таки вот эти вот несколько секунд, они иногда бывают критичны. Поэтому, да, запоминаем еще раз, не ждем ни в коем случае, когда же наступит этот, эта неприятность. Благиат. Мы ожидаем, что оригинальность текста, то есть это эссе, это ответы на открытые вопросы, составляет не менее 80%. Очень часто да, поступает такой вопрос, а что же делать? Вот у меня уже, я студент магистратуры второго года обучения, у меня уже достаточно публикаций, и моя научно-исследовательская работа, она связана уже непосредственно с этими публикациями, поэтому все, что я могу написать в научно-популярном эссе, оно будет ну, практически там, на 100% цитировать то, что уже есть. Но опять наша рекомендация – не злоупотребляйте самоцитированием, потому что все то же самое вы можете изложить... Ну, более, допустим, простым доступным языком это первое. И второе, это то, что мы в любом случае, если эм, программа показывает, что оригинальность текстов менее 80%, мы в любом случае отправляем вам этот отчет на проверку и на верификацию. Да? То есть у нас в любом случае идет обратная связь от нас, и мы, соответственно, потому что бывали такие случаи, когда чужие тексты э, копировали совершенно другие люди, они выкладывали в тех источниках, на которые ссылается программа, как за авторством другого человека, нам они это помечали как плагиат, мы разбирались этими случаями индивидуально, человек предоставлял статьи с датой выхода там, и так далее, то есть мы уже Но такие были мини-расследования с нашей э, стороны. Но, опять-таки, да, самоцитирование, в принципе, допустимо, но а, не очень желательно. А та программа, которую мы используем, она называется «Антиплагиат». Тоже, смотрите, здесь тоже такая тонкость. Есть эта система в бесплатном доступе в интернет. Ну, по крайней мере, она была, да. А, но количество подписок, на которые мы оформляем, оно и через те источники, которые программа прогоняет для нас, она гораздо меньше в бесплатной, вот этой общедоступной версии. Поэтому иногда бывает так, что человек нам тоже потом пишет, я проверил, у меня, вот, загрузил ваш антиплагиат, у меня 85% оригинальность, и тут же получается, что, в общем-то, поскольку они не учли там какие-то электронные библиотеки там, или еще что-то, все-таки оригинальность будет гораздо ниже. Есть определенные правила. И наверняка вы, как студенты магистратуры, уже об этом совершенно хорошо знаете, и тоже можете там сами лекции прочитать, что есть правила цитирования, когда все цитаты указываются ссылка на источник и выключаются в кавычки. нас в следующее воскресенье пройдет вебинар по академическому письму и по правилам оформления ссылок, источников и так далее. Поэтому тоже там оставайтесь на связи, тем не менее это запланировано уже. Не все, что вы находите на просторах интернета, нужно тащить к себе, потому что... Ну, а чаще всего это достаточно, ну, как бы какие-то общие стандартные фразы э, и нет никакой гарантии, что это, не знаю, там понравится экспертам. И, например, даже в прошлом году, прогоняя через э, систему антиплагиации совершенно случайным образом, мы вышли на дивный ресурс, который прямо чуть ли так не, наз... чуть ли так не назывался, как там, не знаю, как написать там... С на победу в стипендии фонда Потанина. И загружены были какие-то сочинения. Вот это невалидные абсолютно источники. Ни фонд, ни мы как операторы никогда таких вещей делать не будем. Поэтому ну, вы можете что-то референсно посмотреть, да? но это, в общем-то, мне кажется, не имеет большого смысла. И это, собственно, не конкурс заранее заданными какими-то правилами вернее или правильными ответами поэтому здесь прежде всего эксперты смотрят на ваше мнение на умение выражать вашу личную позицию вашу личную точку зрения поэтому ну правда не нужно это делать как бы это соблазнительно не было есть очень такие как бы душевные добрые стипендиаты, которые с радостью делятся своими лайфхаками по тому, как поступить, победить в конкурсе. Замечательно. Если проводятся у вас в университете такие встречи, если там проводятся где-то в онлайн такие встречи, чудесно, но не смотрите на то, что человек написал в эссе, да, не как бы не старайтесь копировать это, потому что, опять-таки, во-первых, это к вам не имеет ни малейшего отношения, иногда бывает так до да, смешного, да, это просто вот свой рук какой-то, когда... Эм, даже, допустим, там система плагиата это не определила или что-то пропустила. Но потом это попадает к тому, это было еще, по-моему, был случай два года назад, когда у нас не было еще собственной базы данных этих э, сочинений, да, когда эксперту попалось то, что он читал уже у другого студента год назад. И человек к нам с этим вопросом вернулся, в общем-то, тоже было не очень красиво. Ну и, в принципе, мы все понимаем, что если что-то где-то лежит и не подписано, и хозяин не обозначен, совершенно это не означает, что, в общем-то, вам для этого это будет в пользу. Если кто-то сейчас подает второй раз, да, то есть вы прошли, вы не прошли вообще, в прошлом году вы дошли до очных отборов, Понятно, что какая-то информация для вас останется той же самой. Естественно, ваше сочинения, ваши работы не будут идентифицироваться ну, по отношению к, непосредственно к вам. Да? То есть это не будет отсылки на какого-то другого человека, и в этом случае это плавиатом считаться не будет. Тем более, как вы сейчас справедливо написали, да, мы не ожидаем, что вы стопроцентно ну, вот повторите то, что у вас было. Следующая ошибка. Особенно вот я понимаю, что очень большой соблазн делать это сейчас, когда ну, у кого-то уже там, да, я не знаю, научный руководитель старше 65 лет не может присутствовать в университете, не может подписать. Проще взять печать с другого документа и поставить, чем, я не знаю, идти, отлавливать, дежурить по двери, искать человека, который может это сделать. Поэтому, ну, я не знаю, люди все сейчас очень талантливые и фотошопом и прочим пользуются, ну, относительно регулярно. Вот помимо того, что не откладывайте, и все-таки да, заботиться об этом заранее – такой вот совет, да, то есть мы понимаем, что все сейчас в такой немножко необычной ситуации находятся. Поэтому если уж вы столкнулись вот с тем, что, я не знаю, нельзя поставить физическую подпись, нельзя поставить физический печать, напишите нам, мы попробуем вместе с вами эту проблему решить. Да, мы можем это верифицировать через координатора, мы можем верифицировать это через университет, какими-то другими способами, да, там, то есть вместе с вами мы выработаем. То есть не старайтесь вот приложить документ, который полностью соответствует там, вашим представлениям о прекрасном, да, а лучше обратитесь к нам заранее, да, потому что мы понимаем, что у вас появление не 20 ноября -го этот вопрос возникает, а гораздо раньше. Поэтому напишите, позвоните нам, и мы обещаем, что мы приложим все усилия для того, чтобы ваша ситуация была решена в вашу пользу. Да. Так будет гораздо честнее и справедливее, потому что, вот, если честно, в, ситуациях, вот в таких вот совершенно очевидных ситуациях всего, но вот, да, это не как бы не слова там сотрудника оператора, не официальные слова там фонда по тайну, мне обиднее всего, что вот нас считают за таких дураков, которые не видят вот ну, совершенно такой типичный подлог. И когда мы обижаемся, в общем-то, мы не очень склонны к сотрудничеству. Поэтому, чтобы этого избежать, все проблемы, они абсолютно решаемы заранее. Давайте как бы оставаться на связи, давайте дружить. А, да, печать, конечно, вы можете поставить в деканате, мы ни в коем случае не требуем гербовую круглую печать э, ВУЗа, а, потому что мы понимаем, что эти печати, они ставятся исключительно на подписи а, ректора или кого-то из проректоров, поэтому достаточно, допустим, не знаю, печати института или даже печати там отдела кадров, кто заверит подпись руководителя. Этого как бы более чем достаточно. Для тех, кто сейчас обучается на первом курсе, еще нет научного руководителя, допускается, что вы прикладываете письмо от, допустим, руководителя магистратуры или там руководителя вашего направления, потому что в любом случае при поступлении так или иначе все ну были люди, которые ваши документы смотрели, были люди, которые принимали положительные решение о том, что вы поступили именно вы, а не кто другой. Поэтому я уверена, что найдется человек, который сможет вам дать рекомендацию на основании чего вас в магистрскую программу зачислили. Так что не переживайте, опять-таки, если есть какие-то вопросы, давайте спрашивать, задавать индивидуально. Достаточно одного рекомендательного письма. Это может быть или ваш научный руководитель, или руководитель магистратуры, или, допустим, директор института, или там декан факультета, где вы обучаетесь. Там... Рекомендательное письмо должно быть только одно. Единственное, какие рекомендательные письма не принимаются, это если рекомендательное письмо с вашего предыдущего места учебы. А те, кто сейчас находится в академическом отпуске, к сожалению, не могут принимать участие в конкурсе, потому что мы понимаем, соответственно, да, что как бы стипендия дается человеку за то, что он учится. И единственная ну как бы работа, которая ожидается, что вы выполняете, это хорошая учеба в ВУЗе на оценке «хорошо» и «отлично». Соответственно, если вы в академии, то, наверное, лучше вернуться к занятиям и уже после этого подавать заявку на конкурс. Смотрите, два рекомендательных письма это, – это не запрещено. Но, то есть это на ваше усмотрение. Если будет два, то, ну, да, это хорошо. Смотрите, все наши контакты я оставлю после этой презентации, на последнем слайде будут, да, точка это общая почта, э, справочная почта фонда Потанина, которой мы в лучшем случае можем получить, как бы нам письма эти переправляются там через... Э, там один-два дня. Поэтому для оперативной связи наш телефон и наша электронная почта, она будет в конце, пожалуйста, подождите. А определенная форма для заполнения характеристик или рекомендательных писем ее не существует, но обычно ваши... Э руководители, да, они, соответственно, ну, как бы представляют, что можно написать. То есть нам что важно увидеть, на протяжении какого времени, в каком качестве вас знал человек, чем вы себя проявили и так далее, да, какие у вас сильные стороны есть, что, ну, то есть почему вот данный человек считает, что вы можете участвовать в конкурсе, что вы будете хорошим стипендиатом в случае вашего выигрыша. Уход в Академ, да, прерывает получение стипендии. Смотрите, ну, вы на данный момент, Евгений, ваш вопрос по поводу Академа. Вы должны приложить справку АТО из ВУЗа о том, что вы в данный момент являетесь студентом такого-то курса, такого-то там факультета, да, и срок окончания там, вашего обучения, ну, соответственно, там я не знаю, июль, август следующего года. Вот ваш вуз подтвердит сейчас, что вы действительно являетесь действующим студентом, находясь в академическом отпуске? Я очень сильно э, сомневаюсь. И да, в принципах и правилах это как бы оговорено, по крайней мере на э, период как бы учета стипендии там, да, или там э, выплаты стипендии. Но опять-таки, если есть э, э, какие-то сомнения, давайте еще раз с вами э, это обсудим, но, смотрите, сейчас вы рассчитываете, что вы выйдете из академы в феврале. Что-то может у вас поменяться. Вы решите продлить академу отпуск в феврале, вы не выйдете. Что мы с этим э, делаем, собственно, да? Плюс э, все э, стипендиаты, они отчитываются о сданных сессиях. Вот что в качестве отчетности будет вам приложено? Справка о том, что вы не обучались? Ну, тоже немножко такая вот э, история не, неоднозначная, скажем так. Если в дипломе бакалавриата, я надеюсь, что я ответила на вопрос пока про академ, давайте, чтобы сейчас вот эфирное время не сильно не задерживать, мы, я готова с вами индивидуально это еще раз поговорить. Смотрите, если в дипломе бакалавриата есть тройки, участвовать можно, это ни в коем случае не является препятствием к участию в конкурсе, причем даже критерий, по которому смотрят эксперты, он, собственно, такой вот комплексный, да, это академическая успеваемость, это общая эрудиция там и так далее. То есть совершенно спокойно вы да, можете наравне с другими принимать участие. Рекомендательное письмо на официальном бланке ВУЗа. Смотрите, если, опять-таки, да, существуют бланки, на которых, ну, я не знаю, условно, это вот гербовый бланк и, или номерной бланк, да, у которого там внизу стоит номер. Да, на этих бланках печати не ставятся, поэтому там все, как бы, все спокойно совершенно, а если, а, ну смотрите, если указан там номер входящий, исходящий, там еще что-то, это не считается номерным бланком, и на таких бланках мы просим печать. Опять-таки я говорю, что а, как бы гербовую печать мы не а, требуем. Но давайте опять-таки, Адель, если вы... А, Сомневаетесь, лучше прийти нам на электронную почту, мы посмотрим. Но в любом случае, вот как бы вопрос с печатями на рекомендательных письмах это тот вопрос, который относится к техническим нефатальным ошибкам, которые можно исправить. Если на справке стоит просто слово, вернее, не указано слово магистратура, достаточно, есть код направления, то этого достаточно, потому что коды там для магистр, магистрских направлений, они индивидуальны. Поэтому с этим все в порядке, но хочу обратить ваше внимание, что с этого года просим, чтобы на справках было указано бюджет или коммерческая форма, номер приказа и дата зачисления. Если по какой-то причине, ну, не все формы вузов могут допустить, скажем, да, подразумевают эту информацию. Во-первых, эту информацию можно написать от руки, и в этом случае, скажем, мы ждем, что вот то, что дописано от руки, оно тоже будет заверено печатью, да, то есть заверенному верить или как-то там написанному верить с такой формулировкой. Или вы можете также там, допустим, приложить выписку из приказа к этой справке. Если справки стоит, что бюджетная форма, сумма стипендии не указана, конечно же, подавать можно. Если рекомендация написана не на бланке, но там есть печать и э, подпись, и смотрите, на рекомендации, это тоже написано в принципах и правилах э, конкурса, на рекомендациях мы просим указать контактные данные человека, который эту рекомендацию выдает. То есть это рабочий электронный адрес и это номер телефона, по которому в случае необходимости мы можем дозвониться и с этим человеком поговорить, потому что рандомно. В прошлом году мы такие проверки осуществляли, когда мы звонили человеку просили подтвердить, он написал эту рекомендацию или нет. Это не потому, что нас где-то что-то в тексте смутило, то есть, когда нас что-то настораживает, мы это делаем как бы в любом случае, да, по умолчанию. Если у нас ну просто какие-то могут быть рандомные проверки, и поэтому... Контактная информация обязательно должна быть. Да, вернемся к ошибкам, вернемся к эссе. Скажем так, да, то есть это ответы на открытые вопросы. И мы будем еще неоднократно как бы об этом говорить, но при этом, смотрите, что чаще всего отмечают эксперты по результатам чтения ваших эссе. Да, то есть что с той информации, которую вы предоставили, информация подана настолько общими фразами или, наоборот, настолько кратко, что сделать вывод о каких-то ваших достоинствах и достижениях совершенно невозможно. А, что, не знаю, человек одной фразы, допустим, отвечает, а я лидером не являюсь, и все никаких объяснений больше нет. И, в общем-то, Эксперт ну, как бы эксперты тогда воспринимает, может воспринять как констатация факта, что вы вообще не про лидерство и даже об этом не задумываетесь. Если, да, не знаю, написано слишком витиевато, слишком как-то... Не знаю, опять-таки, общими словами, без конкретики, соответственно, можно сделать вывод, что не, ну, человек не видит вашего научного потенциала ни в плюс, ни в минус, да, или вы совершенно не знаете э, то, о чем вы говорите, и вы не можете, вот как для бабушки, там, рассказать, чем вы занимаетесь, и... В этом случае, ну, к сожалению, тоже сложно сделать однозначный вывод. Или текст выглядит недостаточно логично, тоже какие-то обрывки фраз. И вот почему мы говорим, не списывайте, не копируйте, не обращайтесь к никаким другим источникам. Потому что это, ну, я по себе знаю, да, мне, например, вот я там начитаю с умных каких-то вещей, и, и все, у меня вот это вот где-то сидит в голове, и меня уже из меня это не выбить. Поэтому здесь. Ну, как бы, да, что-то что может быть полезно посмотреть, особенно там, допустим, про лидерство, но... Не ориентируйтесь на это, еще раз повторюсь. И обязательно все, что вы говорите, объясняйте, почему вы так говорите. Потому что эксперты не читают между строк, эксперты не читают между экраном. А догадаться, о чем вы хотели сказать, вообще никто не может. И тоже были такие случаи, когда, ну, я не знаю, человек не, не, даже не доходил до очного этапа, звонил бы, ну, я же такой замечательный, я же такой умница, я все это написал. И как бы ты потом открываешь вообще из любопытства ты смотришь эти эссе и понимаешь, что ну, человек просто настолько поскромничал, что вот ну, ну нигде это не видно, и опять, вот это, вот, как бы, ваше то, то пространство, где вы можете максимально себя похвалить, да, но вот этот вот э, закон диалектики, когда количество и качество конфликтует, вот здесь, вот он не конфликтует. Вот здесь как раз-таки можно и испытать на себе. По объему эссе, смотрите, здесь сложно сказать, потому что, во-первых, на разные эссе дается разный объем, и в заявке, в принципе, там прописано, то есть там в зависимости от вопроса, это от двух до четырех тысяч знаков, С знаки учитывается с пробелом. То есть это вот максимально... Количество текста, которое способен портал, ну, то есть, которое зашито в данную конкретную заявку. То есть, меньше, да, можно, можно хоть одно слово и портал ругаться не будет, но больше он просто не даст, и он обрубит на самом таком интересном месте. Дальше. Мы неоднократно говорим о том что на каждого эксперта приходится достаточно большое количество заявок но вы тоже можете это видеть да то есть если там как минимум 4000 заявок читают как минимум два эксперта то объем приходится достаточно большой на каждого поэтому мы просим все-таки постараться написать о себе достаточно ярко запоминающийся так чтобы человек вспомнил о вас ну, даже спустя какое-то время находятся люди, которые этот совет воспринимают совершенно буквально. Да? То есть если меня должны запомнить, я должен сделать что-то не совсем стандартное. И вот это вот не совсем стандартное, одно относится к области, там, я не знаю, стенга, жаргона избыточного чувства юмора или каких-то опять-таки смайликов или еще чего-то. Все-таки мы говорим о том, что это конкурс, в том числе и на какие-то вот академические культурные вещи. Поэтому здесь мы просим не переусердствовать. Жаргон может быть, наверное, единственный жаргон, который, в принципе, там допустим, это все-таки какой-то профессиональный. Но... Опять-таки, да, я скажу, что даже эксперты, которые читают заявки, они разного возраста. И не всегда то, что может быть хорошо зайдет более молодому поколению, не всегда хорошо ляжет человеку, ну, скажем, там, более такого вот старшего возраста. Поэтому вот как раз-таки, и это достаточно часто вызывает, ну относительно негативную реакцию. Поэтому вот здесь лучше не переборщить, и лучше просто вот какую-то там информацию о вас, какой-то интересный факт жизни подать незаурядно, да, показать какую-то там интересную сторону, но не пытаться вот привлечь к себе внимание совсем уж не знаю, неординарным способом. И, конечно же, понебратство и какой-то такой снисходительный тон к читающим ну, лучше отставить потому что тоже это касается вот не эссе, да, но это касается, в общем-то, правил деловой переписки, когда, например, нам в ответ на наше письмо там, с просьбой э, отредактировать какой-то там момент в заявке, нам пришло письмо, что «ребята, давай офигели». Вот буквально, я цитирую. Мы ответили очень вежливо, Оказалось, что ну, как человека написал там спустя несколько дней, что он не думал, что это как бы, письма читают живые люди, он думал, что это бот, и поэтому позволил себе вот немножко такой а, тон излишне дружелюбные, я бы сказала. Поэтому ботов у нас нет. На все вопросы у нас и в Телеграм-канале, и на электронной почте отвечают совершенно живые люди. Там есть как ребята, так и девчата. И, в общем-то, когда мы просим вас что-то доделать или доработать, это, собственно, мы руководствуемся тем, что мы хотим вам помочь, а не потому, что мы, извините, офигели, и хотим вас э, чем-то загрузить. Поэтому вот тоже эти, этой же логики мы придерживаемся и при написании э, ответов на открытые вопросы. <coughs> Очень часто комментарии у экспертов э, э, и человек, который там, читает как бы вашу заявку, там, первый раз не видя как бы, вот, персоналя, который за этим стоит. Э, как я говорила, да, возможности обратной связи с вами нет никакой. И иногда люди вот стараются как-то писать очень нечетко, очень завуалированно, и они думают, что вот этим самым как-то маскируется сутевая часть изложения, и это пройдет. Но, к сожалению, нет, потому что вот такой вот размытый фокус, он всегда идет в минус из тех комментариев, которые мы видим в заявках. Иногда бывает так, да, что человек описывает только какую-то одну сторону своей жизни, и, в принципе, это не восприняется. Да. Мы понимаем, что... Ну, сложно, например, наверное, 100% там или там на 200% погрузиться там в науку или, там, допустим, в какой-то связанный с этим стартапом, или если вы еще между учебой и э, работой не всегда остается время на какую-то там повышенную социальную активность. Но в этом, в этом случае мы просим э, тоже объяснить, почему складывается так или иначе. И более того, что есть такой вопрос, как социальная значимость выбранной специальности. Да, отнестись к этому э, просим тоже, поэтому, вот, опять-таки, такая вот просьба, да, поразмышлять, поразмышлять вместе с экспертом, а что же такого, может ли быть что-то полезное в вашей специальности. Да, не все, например, там... Делают какие-то, я не знаю, не все атишники, делают там приложения, чтобы, допустим, конвертировать, я не знаю, жестовый язык в речь там или еще что-то такое, да. Но подумайте, а что будет, если вы, ну, как бы вот вашего направления не, не произойдет? Что у нас в жизни провиснет? Или, может быть, действительно это просто на опережение, это такое у вас, я не знаю, форсайт тема, и настолько все там передовое и прекрасное, что, ну, пока мы просто не осознаем вот все глубины, происходящего, пофантазируйте, но ну, опять-таки в пределах политкорректности, скажем так, порассуждайте. И вот все, что как бы к любому абсолютно ответу на открытые вопросы, мы рекомендуем, да, то есть мы не требуем ни в коем случае, да, но мы рекомендуем той, э, тот или иной ваш тезис подкреплять живыми э, примерами. А дальше. Смотрите, отсутствие научных статей, оно не является большим минусом, потому что, смотрите, критерии формулируются как академический научно-исследовательский потенциал. То есть потенциал этот может быть как реализован уже в виде вот этих вот статей, публикаций, и выступлений на конференциях, так вы можете проявить, собственно, вот Потенциал к тому, что вы в будущем этим будете заниматься. И потом не, не, вся, не все направления они подразумевают вообще в принципе эти научные статьи. Поэтому здесь нет просто нет такого критерия у эксперта, что вот у человека есть научные статьи, публикации, 10 баллов, у человека нет научных статьи публикации 0 баллов, он снимается с конкурса. Такого нет, поэтому это тоже вас не должно останавливать. Опять-таки, ну просто там, покажите, что вы заинтересованы в том, что вы делаете, да, что вас не, не просто там мама за ручку отвела в магистратуру, что ну, немножко, наверное... Необычно, если мы говорим о лидерах, что это все-таки ваше осознанное решение в той или иной мере, и, не знаю, вы продолжили то, чем вы занимались в бакалавриате. Прекрасно почему? Вы, наоборот, решили поменять то, что вы, чем вы занимались в бакалавриате. Тоже э, объясните. То за каждым действием все равно стоит та или иная история. Поэтому вот донесите эту историю до вашего читателя, до эксперта, который это э, как бы смотрит. Так, вопрос. Приветствуется прикрепление профессионального резюме об опыте реализации предпринимательских проектов в сотрудничестве с профессионалами сферы, не связанной с темой исследования. А, да, конечно, и в заявке есть те места, которые, куда вы можете это прикрепить, и где вы можете, может быть, не в виде резюме, да, но где вы можете описать вообще, чего вы уже достигли, добились, и что вас интересует еще помимо того направления, которым вы занимаетесь в рамках магистратуры. Если есть статьи о вашем стартапе, да, конечно, смотрите, вы можете их, единственное, что-то верно, это не ваши статьи, да, поэтому как ваши публикации это не пойдет, но вы можете, опять-таки, там, где в заявке есть место о а вас, вы можете прикрепить ссылки. И мне кажется, это очень классно, и вы можете написать об этом даже вот в С и.. Смотрите, я бы это на скорее написала, ну, чтобы не возникало таких вот вопросов, да, почему человек прикрепил как бы не свою статью, ну, подумайте, да, потому что у заявке абсолютно точно есть те места, куда это можно обозначить так или иначе. То есть вы можете это подать, когда вы пишете о том, какая вы замечательная, да, что помимо учебы у вас есть еще у вас свой стартап, который вы ведете, его вот даже вы подкрепляете это ссылками из венчурных каких-то изданий. И, ну, собственно, да, опять-таки, вот всю скромность мы оставляем за рамками этого конкурса. Мы категорически не рекомендуем врать и брать чужие достижения, присваивать себе. Но все, что у вас есть хорошего, особенно если это уже, вот, ну, я не знаю, такого периода, ну, достаточно взрослого, да, то есть как бы, ну, я не знаю, 10 класс, 11 класс школы, наверное, я бы подумала об этом, нужно или нет, вот, но все остальное там, как бы, да, пожалуйста. Видео о себе, как бы в самой форме заявки такого места нет. Наверное, теоретически я предположу, что вы можете записать видео, выложить на канал YouTube, прикрепить это, где-то дать ссылку в самой заявке. Но вот буду смотреть это эксперты или нет. Мы их как бы не заставляем это делать. Да, но чаще всего все ссылки, которые есть, они открывают и смотрят. Что касается математических выкладок, смотрите, я не уверена с точки зрения графики, насколько портал вам вот эти вот красивые все знаки позволит написать. Профессиональную терминологию, естественно, вы можете использовать, в этом совершенно нет... То есть мы не просим научно, чтобы ваше научно-популярное эссе было просто вот на уровне детского сада. Да? Но мы просим, что мы просим, да, это не злоупотреблять профессиональной терминологией, потому что иногда может быть так, что ваша научная область, она настолько узкая и специфичная, что мы не можем гарантировать, я не знаю, что стопроцентного попадания эксперта в вашу область. Да, то есть это может быть, не знаю, 99% попадания мы обеспечиваем. То есть никогда вашу там, я не знаю, заявку по математике не будет читать человек, который там занимается филологией, допустим. И очень часто у нас эксперты сами отказываются от заявок, когда ну, ты думаешь, да, математика, математика, любой это почитает, у кого написано это направление. Нет, иногда там, я не знаю, с химией люди говорят, «Ну, я специализируюсь в органике, у меня есть общее представление там о на околлоидной химии, но я не берусь судить это. И тогда мы ищем того эксперта, который бы мог ну, более как бы, качественно оценить вашу заявку с этой точки зрения. А, ну, то есть использовать профессиональную терминологию можно и нужно. Единственное, что, ну, вот как бы вопрос того, в каком объеме вы это используете. А... Рекомендательное письмо, да, еще раз повторюсь, оно может быть написано не на официальном бланке вуза, то есть не на гербовом бланке вуза, но обычно вузы тоже вот по нашему опыту не стремятся ставить свои печати просто на пустой листок бумаги. Да? То есть есть, обычный, есть помимо гербовых бланков университета есть такие угловые банки, бланки факультета, на котором вы обучаетесь, или института, на котором, ну да, в зависимости, как это делится у вас. В в университете, и, соответственно, вот это может быть, да, но печать организации контакта руководителя – это первое, на что мы смотрим. Гербовые планки – нет, это, ну, как бы, действительно очень сложно и трудозатратно получить, и, как бы, ректор вряд ли будет писать вам эту рекомендацию. Смотрите, вот такой вот вопрос, который, может быть, сейчас вы, ну, как бы даже там посмеетесь, но почему мы так много говорим о лидерстве? Почему мы даже запланировали тоже отдельный вебинар по теме лидерства. Потому что если вы почитаете все основные такие вот миссии благотворительного фонда Владимира Потанина, то миссия состоит в том числе и в развитии, в создании сообщества лидеров да, и в создании сообщества таких ответственных граждан. Поэтому лидерство для фонда, для данного конкурса это совершенно не пустой звук. Да, мы не говорим о том, что ну, все должны там, не знаю, поднимать какие-то, я не знаю, там, проводить концерты на 4 ноября, там, допустим, да, или организовывать какие-то там тусовки на Новый год, или наоборот там всех как-то там волонтерскую какую-то деятельность в университете э, вести. Но здесь понятие лидерства, очень многообразное. И опять-таки мы в конце октября будем делать отдельный вебинар на эту тему, но, тем не менее, не э, пренебрегайте этим. И э, отнеситесь к этому достаточно серьезно. И здесь тоже не нужно тестировать наших экспертов на чувство юмора там, и на, скажем, толерантность, да, и мы, с одной стороны, понимаем, что лидерство, это, как я сказала, это понятие очень многогранное, и человек, который ведет за собой, он не всегда может быть положительным героем. Но при этом мы все-таки. Говорим о том, что это должна быть та фигура, на которую вы хотите быть похожим. Но вот если, не знаю, Джокер Раскольников или Аль-Капоны вам идеологически близки, причем не только с антропологической точки зрения, или там с точки зрения а, девиантного поведения, да, а вот это ваши, ваша ролевая модель может быть, да, Прекрасно. Все-таки э, такая просьба, опять-таки, поскольку нет учных каких-то дискуссий. И все, что как бы, написано на бумаге, в данном случае остается на бумаге. Поэтому здесь мы просим все-таки ну, посмотреть немножко с позитивной стороны, да, и посмотреть, все-таки, на кого еще, помимо вот каких-то конкретных героев, вы хотели бы быть э, похожими. Э, поэтому. Э, Иногда, да, вот помимо вот таких вот, ну, каких-то, не знаю, литературных э, нюансов, э, может быть так, что человек, допустим, пишет, я сделал свой проект, ура! И все. И дальше, о чем этот проект, что с этим проектом стало дальше? Э, пошел ли этот проект дальше вот этой вот идеи? Создана команда, не создана, э, вот ничего не понятно. Да, поэтому тоже, пожалуйста, ну, вот, не знаю, создали рок-группу в университете, круто. Что с ней стало? Как вы сформировали команду? Может быть, вы просто вошли в состав этой рок-группы, да? Я не знаю, сейчас была вот эта вот неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка. Может быть, вы даже не в составе там команды, да? Но вы, может быть, не знаю, опросили соседей в подъезде и продукты доставляли людям пожилым. Может быть, вы живете в общежитии, вы как-то помогали вашим коллегам да, справиться с этой ситуацией. Поэтому то, что для вас может быть незначительным, не да, и чему вы не придаете какого-то такого оттенка героизма, это может быть вполне значимо. И тоже посмотрите на себя, подумайте. Вот наверняка у каждого из вас абсолютно есть вот та история, которая эм, эм, вас характеризует с, с такой вот с точки зрения лидера, который не обязательно, тогда вы возглавили там, группу людей, разно, дающих эту там, помощь. Но вы взяли на себя ответственность, вы приняли самостоятельное решение, что вы там вот одного-двух человек, пенсионеров, вы берете э, под свое крыло там, на месяц или на два. Это тоже важно, это тоже вас показывает как лидера. Может быть, что вы находитесь в несколько такой нигилистической позиции, Вы считаете, что лидерство не важно и управлять кем-то чем-то совершенно не обязательно, да? Поэтому тоже, пожалуйста, ну как бы объясните вашу точку зрения и смотрите. Да, ну вот сейчас опять идем к документам, прикладывать справку с места работы нет, не нужно, вы просто пишете, скажем, где вы работаете и на протяжении какого срока, этого достаточно. Если вы являлись стипендиатом фонда Потанина в бакалавриате, ну да, вы можете указать, собственно, что вы к фонду, с, фонду, с деятельностью фонда, допустим, вы знакомы достаточно давно, и вы разделяете... Принципы и ценности фонда, и а, а, это ни в коем случае не является ограничением, тем более программ стипендиальных для бакалавриата не существует уже ну, как бы на протяжении достаточно длительного а, периода времени, и более того даже на моей памяти были такие случаи уже, хотя я с фондом, мы ну, сотрудничаем с фондом, уже третий год, когда, например, студенты получали стипендию в качестве там, студентов магистратуры одного вуза, они благополучно заканчивали, они поступали в другую магистратуру, они тоже подавали заявку на участие в конкурсе. То есть это ни в коем случае вас не, не снижает ваши... Шансы на победу, на участие. Индивидуальные предприниматели, как и неиндивидуальные предприниматели, могут принимать участие в конкурсе. То есть самое главное, такие формальные требования, вы должны быть студентом очной формы магистратуры, о чем фиксируются справки. Вы должны быть студентом одного из 75 вузов участников. И... Соответственно, вы не должны быть государственным должностным лицом. Это вот прям такие вот основные, наверное. Хотя есть еще там нюансы, но к предпринимателям нет вообще никакого, никаких ограничений. В качестве лидера вы можете выбрать абсолютно любую фигуру, которая вам близка. Да? То есть это, это может быть кто-то из вашего личного окружения, это может быть кто-то из вашей профессиональной сферы, это может быть, ну, я не знаю, кто, абсолютно кто угодно, поэтому здесь совершенно нет никаких ограничений. Главное, человек, который читает вашу заявку, понять, почему, ну, собственно, это человек, а не кто-то другой. Волонтерский проект с политическим подтекстом. Смотрите, фонд, и это четко совершенно прописано. Он политикой и вопросы политики, он не вникает и не занимается этим. Компания против домогательств в вузах. Я бы, наверное, сказала, что это скорее ну, не столько, наверное, политически, сколько здесь это лежит в юридической плоскости. Да, то есть это может быть какие-то этические моменты и юридические. То есть вот о политике, опять-таки, мы не можем ни в коем случае вам диктовать, что вы можете писать, что вы не можете писать. Но да, все, что связано вот с чисто такой какой-то политической деятельностью, это нет просто потому, что цели и задачи фонда этому не соответствуют, и... Это вне сфер поддержки, но против домогательств в опять таки, я бы посмотрела на это не, не как на политику, она а как несколько там другое направление, другую плоскость. Вот, наверное, ошибка номер. Но это, наверное, даже не ошибка, скорее, а вот немножко наболевшим, да, потому что очень часто мы слышим после объявления результатов конкурса что вот вы очень красиво все рассказываете, что и конкурс открытый, эксперты не подкуплены, и нет никаких там афилиаций и прочего и прочего. Конфликт интересов соблюдается, и э, тоже как бы все очень трепетно к этому относятся. На самом деле все не так, потому что вот я гораздо лучше, чем мой сосед, который э, не знаю, прошел финал, а я не прошел я все сделал правильно, как вы мне говорили, я все равно не победил, значит, ну, конкурс не такой чистый и честный, как вы хотите, чтобы он выглядел. Но на самом деле здесь, наверное, как бы разубеждать мы не можем, но как любой конкурс, да, ну, это даже не то, что лотерея, это все-таки конкурс. И все равно есть какие-то нюансы, которые... Может быть, просто вы не видите, и они, может быть, незаметны вот с, такой вот с первого взгляда. И то, что победил кто-то, а не вы, это не делает вас хуже, да, и не умаляет ваших э, достоинств. Но это и не значит, что человек, который получил эту стипендию, он недостоин, потому что, ну, опять-таки, все-таки э, ну, все настолько э, много, скажем, ступеней проверки, да, что исключить... Э, ну, как бы, вернее, там, какие-то ошибки там и прочее достаточно э, сложно. И понятно, что, э, собственно, ну, как бы это не должно вас разочаровывать, да, то есть то, что какой-то там не, не тот результат вы получили, на который вы рассчитывали, это ни в коем случае вас не делает хуже, вас не делает лузером, там, да, ну, далеко не все что там, за что я бралась, но удавалось и продолжает там какие-то вещи там проседать, да, то есть, ну, мы на это все смотрим как на зону развития, скажем так, да. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, что экспертные оценки, они не разглашаются и не комментируются. Это прописано в принципах и правилах конкурса, поэтому просим отнестись к этому с пониманием. Если рекомендация написана мной с разрешения научного руководителя, подписана им. Но смотрите, мы... Что я могу сказать? Вы не единственные, кто так делает, к сожалению, да, потому что мы все таки считаем, что рекомендательное письмо – это достаточно такой важный этап, задачи заявки. Тем не менее, если жизнь складывается так, что ваш руководитель говорит, что ты пиши, что хочешь, я подпишу, это не совсем, наверное, правильно в реалиях, но, ну, вернее, как бы в идеальном мире. Но, тем не менее, человек должен хотя бы знать, что он за вас подписывается. Потому что, опять-таки, бывают такие курьеры, курьезные э, случаи, когда э, письмо подписанное, я не знаю, там, доктором наук, э, там, корреспондентом Академии, Российской, Российской Академии Образования, там, еще что-то такое, приходит с такими, не знаю, немыслимыми, драматическими, стилистическими ошибками, э, и ты звонишь, и дача говорит, я знаю этого человека, я знаю, что он написал за ней рекомендацию, но я ее, честно, не читал, я такой занятой, что я вообще не смотрел. Говорит, ну, если вы хотите, я перепишу. Ну, окей, просто в аналог конкурса это останется за вашей подписью, за вашим, там, не знаю, авторством. Вот это вот останется в памяти, да, наверное, ну, не знаю, меня бы самолюбие, наверное, как-то периодически бы теребило и напоминало об этом. Ну, ок. Патентное изобретение, он, наверное, в полном смысле не считается научной публикацией. Тем не менее, его, да, я считаю, что прикладывать его нужно, потому что это, это значимое достижение. Вот. И если вы подаете, претендуете на президентский грант, опять-таки это никак не не мешает вашему участию в конкурсе, во-первых. Во-вторых, если вы являетесь получателем каких-то других стипендий, там, допустим, президентской, университетской там, и так далее, и так далее, это, это как бы это все прекрасно комбинируется, суммируется, вас это тоже не должно никак смущать. Если рекомендатель имеет должность руководителя не учебной работы... Смотрите, наверное, скажем так, научные рекалии человека, который дает рекомендацию, они не так важны. Просто если я беру рекомендацию от руководителя вне учебной работы факультета, наверное, первое, что я Буду там искать, это какая-то отсылка на внеучебную занятость, да, условно, на вот эту вот социальную активность. Насколько руководитель внеучебной работы погружен в вашу учебную научную научно-исследовательскую деятельность, я не могу сказать. Если вам критично приложить письмо рекомендательное именно от него, то приложите лучше два, потому что все-таки в рекомендательных письмах э, э, э, ну, должно быть что-то большее, чем просто вот там хороший человек и э, замечательный товарищ. Ну, смотрите, вот как вы оформляете рекомендацию, это условно, это остается между вами и вашим руководителем. По большому счету, когда мы видим текст, и когда мы проверяем текст, мы никак не можем определить, писали это вы, то есть мы не отдаем еще эксперту-графологу там, да, или эксперту, кто вот там смотрит вообще всю эту стилистику, и авторство определяет, мы… Рекомендательные письма не отдаем. То есть авторство ваше определить мы не сможем никак. Вот ваши договоренности с вашим руководителем остаются между вами и вашим научным руководителем, но при этом а, вы понимаете, что а, мы можем позвонить руководителю и попросить верифицировать, что он действительно эту рекомендацию увидел, вас знает этом и так далее. А, Рекомендательные письма мы на антиплагиат не проверяем, но, смотрите, мы проверяем рекомендательные письма на идентичный текст. Что это означает? Да? Что вот поступают, допустим, заявки от определенного числа, Людей из определенного вуза, с определенного факультета. И тогда мы просто уже как бы смотрим, ну, что вот у вас и у других ребят с вашего курса, да, или там с вашего направления письма отличаются рекомендательные. Вот, собственно, так. Сколько дней будет длиться прием заявления с момента открытия портала? Смотрите. Пока что последний срок подачи документов, он так и стоит 20 ноября. Мы ожидаем, что портал будет доступен для э, внесения информации в, ориентировочно в этот вторник. Если вдруг по каким-то причинам... Э, Открытие портала все-таки откладывается еще на какое-то время, и это уже наносит серьезный ущерб, скажем, да, качественной проработке ваших заявок. В этом случае фонд оставляет за собой возможность продлить срок приема документов. Поэтому мы обо всем этом будем оперативно информировать и в соцсетях, и в нашем телеграм-канале. Но пока вот... Пока информация такая, что ожидаем от то в этот вторник, и пока что срок приема документов остается 20 ноября. Если ВУЗ перешел на дистанционную работу, смотрите, что я могу сказать. Ну, Во-первых, мы прорабатываем сейчас координаторами из ВУЗов моменты верификации того, той информации, которую вы предоставляете. Возможно, ну, то есть как только у нас все-таки будет сформирован пакет тех мер, на которые готовы пойти университеты в режиме удаленки, мы обязательно эту информацию донесем. В каждый конкретный случай я предлагаю обсуждать индивидуально, ну, потому что, во-первых, есть все-таки шанс, что еще месяц до ну, даже чуть больше месяца до, как бы, до 20 ноября, и есть, наверное, вероятность, что вузы с, из этого режима выйдут. Если нет, опять-таки, мы с координаторами будем прорабатывать, у меня сейчас нет прямо какого-то такого готового ответа, который бы я могла гарантированно вам, Сказать, что это так или иначе, только так, в любом случае, да, мы принимаем во внимание это обстоятельство, и с каждым вузом мы будем решать тогда отдельно, как мы это обходим. Но нам действительно нужна обратная связь от представителей вуза, потому что мы можем сейчас нафантазировать и это будет не совсем корректно и не совсем правильно. Но в любом случае, как бы опять-таки, это не та ситуация, которая является безвыходной. И, собственно, да. Ну, во-первых, большое вам спасибо за то, что вы такие активные задаете вопросы. Это, собственно, именно об этом и был такой вот последний месседж, который хотелось донести, что ну, нет каких-то вопросов, которые задавать стыдно. И даже более того, не стыдно задавать один и тот же вопрос несколько раз. Ну, просто потому, что лучше все выяснить на берегу, чем потом какие-то вот случаются неприятности и недоразумения. Собственно, мы для этого и работаем, чтобы всю информацию доносить своевременно и максимально понятно. Ну, и я надеюсь, что вы очень внимательно меня слушали. Да, поэтому вот просто, скажем так, да, это ни в коем случае не выдержки из чьих-то заявок. Да, это все прямо вот написано, как бы, да, ну, просто вот, выстрадано, да, на основании тех комментариев, с которыми так или иначе приходится сталкиваться. Но вот зачастую, да, просто посмотрите сейчас критически. Что же здесь э, не так? Это, конечно, немножко такой вот э, утрированная подача, но тем не менее что-то, да, так или иначе, проскакивает в эссе, которую мы получаем. Э, вот, да, на, напишите там, что для вас, э, чем для вас является участие в программе. Стипендия Владимира Потанина для меня больше, чем стипендия, то есть больше, чем стипендия это официальный слоган программы, да, ура, мне приятно победить в конкурсе, и там, не знаю, мама, папа, кто-то будет мне гордиться. Все, вот это вот единственный ответ, который представлен. Он для вас информативен? Вот вы бы как эксперт, да, то есть вот я сейчас вас попрошу просто встать в позицию эксперта и подумать, что же не так с, с тем, что здесь, что вы читаете, да. Дальше, соответственно, там опишите ваши ближайшие, там, ваши профессиональные личные планы на ближайшие пять лет. Ближайшие пять лет я планирую закончить обучение в магистратуре. Классно. Вот, вот опять-таки, да, мы предполагаем, что есть люди, которые поступают в магистратуру и рассчитывают, что не ее не закончат, нет. А, да, а, а что, вот, что еще-то произойдет, вот, кроме того, что вы просто закончите. Да, а потом я еще пойду куда-то поучиться. И вот, наконец, я женюсь, там выйду замуж. У меня будут дети. А, планы имеют а, место быть. Опять-таки, просто вот я не знаю, там 6 тысяч человек, которые завели личный кабинет на портале, я просто уверена, что, я не знаю, 99% из них все-таки рассчитывают на то, что они магистратуру закончат. То есть вас, вас этот факт, как бы ну, он немножко не, не делает как бы да, каким-то уникальным по отношению к, ко всем остальным. Ну, смотрите, что там профессиональные... Да, там профессиональные и личные. Ну, я, я если честно, не очень э, вижу такую вот тонкую грань между профессиональным и личным, и профессионально-личным, да, то есть э, это ваши планы, но это могут планы касаться как вашей профессиональной деятельности, так и э, о личной жизни. Но смотрите, да, то, что... Э, в условно в вашей зоне комфорта, да, и, естественно, под личной жизнью мы не понимаем, но опять-таки, вы можете писать все, что вы считаете нужно, но это не всегда попытка влезть в ваши какие-то отношенческие э, истории, скажем так, да, а скорее личная жизнь это, я не знаю, это музыка, спорт, путешествия, э, книги, там еще что-то такое, да, то есть если кто-то там, да, планирует с семьей обзавестись, это прекрасно, ну, в этом случае подумайте, что что о вас это эксперту скажет. Да, вот вы читаете, что через пять лет человек там, не знаю, закончит обучение и, и женится. Ну. Круто, конечно, да, мы счастья всем желаем, но опять, вот что вам понятно из этой информации? Боюсь, что, ну, все таки нужна какая-то дополнительная, еще, э, скажем, дополнительные какие-то факты. Поэтому здесь, э, смотрите, Здесь, наверное, даже не относительно лидерство. Но я не знаю, допустим, вы не просто хотите закончить магистратуру, хотите закончить... К моменту окончания магистратуры вы планируете там, не знаю, ну, допустим, да, опять-таки 100 статей в скупусе опубликовать. Вы за период вашего обучения в магистратуре вы хотите там... Не вы хотите окончиться с красным дипломом, потому что дальше вот есть та должность, на вы, там, о которой вы мечтаете, и для вас это просто вот важно. Да? Вы хотите освоить... Там я не знаю, начать писать стихи, или вы сейчас пишете стихи, и вы планируете опубликовать все-таки этот спорник, да, а может быть, вы хотите просто раскрутить свою страничку в Инстаграме, чтобы больше людей узнало о том, какая замечательная там, эм, замечательное направление, которым вы занимаетесь. Может быть, вы хотите, не, не знаю, вы, помимо там обучения в магистратуре, вы хотите еще там освоить там коучинг и помогать людям в сложной жизненной ситуации, да, как волонтер. Ну, то есть вот что-то вот. То есть не просто скажите, что вы планируете закончить обучение. Ну, это, это правда, да, как бы вряд ли человек будет поступать в магистратуру, если у него еще какие-то другие планы. А может быть наоборот, вы скажете, что я не знаю, там, ну. Сейчас это протестирую и чем-то еще другим займусь. То есть здесь скорее призыв к тому, что ну, постарайтесь все таки сюда вложить именно вот свои мысли, да? но без, ну, как бы ровно настолько, насколько вам комфортно с ними поделиться и этими мыслями, и планами поделиться с людьми, с которыми вас, собственно, ну, как бы для вас посторонние люди да, там, где просят указать активную жизненную позицию, например. Ну и, да, иногда ответ, да, это же и так все видно и понятно, зайдите на мою страничку в Фейсбуке, там, посмотрите на мою страничку ВКонтакте, что вам еще нужно. И вообще, вот только вот сам, сам момент моего участия настолько прекрасен, что вот даже вот тот факт, что я подаю заявку, это уже вы должны быть все безумно счастливы. Ну, да, возможно, так, опять-таки, покажите примерами. И какими-то там историями своей собственной жизни. А, опять-таки, если про лидерство, да, то, ну вот, если мы просим, да, пос, по, посмотреть на лидерство с точки зрения там профессии, но ну, если вдруг, да, кто-то выбирает вот это направление, то, ну, опять-таки, разговаривайте хорошим, съедобным письменным языком с теми людьми, а, кто читает ваши заявки, кто находится по ту сторону э, экрана. Опять-таки, да, очень часто у, особенно у студентов первого года магистратуры, у второго курса редко встречается. Э, вот просто, да, я только пришел в магистратуру, я вообще не понимаю, зачем, и что я буду делать, я тоже не знаю, и, и, и вообще вот так вот все. Э, Опять таки, вполне нормально, что вы вот у вас сейчас прошло там, не знаю, полтора месяца вашего обучения в магистратуре, вы действительно только приступаете, никто не ждет от вас э, открытия Нобелевского э, там, уровня Нобелевской премии, да, но тем не менее мы э, просим, опять таки, порассуждать, что вас привело, да, покажите, почему именно это направление? но не знаете еще, про что будет ваша тема, да, но все равно, если вы все-таки там физик или химик, то вряд ли вы там, не знаю, напишите какую-то там диссертацию по литературе, ну, в лучшем случае, может быть, да, все-таки, что же такое произошло с Менделеевым, что ему эта периодическая система приснилась, да, то есть здесь будет на стыке там философии, не знаю, психологии и, и химии там и так далее. То есть, опять-таки, вот… Знаете, действующий проект, опять-таки, совершенно не обязательно иметь. И это ну, сложно сказать, потому что, смотрите, опять-таки, критерии, там, заявки оцениваются не по одному критерию. И, возможно, если у вас там, допустим, ну, я не знаю, может быть, не действующий проект, может быть, у вас был проект, который вы только что завершили, может быть, вы как раз таки задумываетесь над своим проектом, и участие в конкурсе, да, особенно победа в конкурсе, она поможет вам реализовать этот проект. Но, то есть, вот здесь совершенно здесь нет правильных ответов. Да, и мы не можем даже заранее сказать, что экспертам понравится или не понравится, потому что иногда бывает так, да, что мы все равно, мы как операторы, все равно видим вашу заявку, мы ее все равно там читаем, и все равно так или иначе какое-то мнение там может возникнуть. Но при этом, когда ты читаешь уже аргументы эксперта да, и его точку зрения, она может совпадать, не совпадать. Поэтому, говорю, здесь нет единого какого-то вот, знаете, шаблона, по которому четко нужно действовать и гарантированно вы получите. Вот единственное, что мы хотим видеть, да, и эксперты хотят видеть, это, это действительно ход ваших рассуждений. Почему вы пришли к этому выводу? Что для вас важно? Почему вы именно так думаете? Ну, собственно, вот в таком, наверное, ключе. Ну, и кто спрашивал, наши контакты, наша электронная почта, многоканальный телефон и телеграм-канал. Поэтому, да, пожалуйста, мы на связи с вами. И смотрите, хотя здесь указан многоканальный телефон, если по какой-то причине мы пропустили ваш звонок мы вам перезваниваем. Но когда мы вам перезваниваем, уже будет отображаться не 8800, а будут отображаться Биленовские телефоны, ну, вот такие вот обычные. Поэтому если вы звонили в фонд социальных инвестиций, вам через какое-то время перезванивают вот с не совсем знакомого номера, пожалуйста, ответьте. Потому что я лично в пятницу пыталась вернуть несколько звонков, и удалось только вот один из, там, из четырех, по-моему. Поэтому ну, на всякий случай предупреждаю, что высвечиваться у, у вас будет не 8-800 Вот, Собственно, у меня... А... Все, что я хотела сказать. Если какие-то вопросы остались, то... И записи а, обязательно выкладываются. Записи... Прошлого вебинара, этого вебинара, всех последующих, они обязательно ведутся, и они обязательно выкладываются на сайте фонда Потанина. И плюс точно так же можно получить доступ к презентации, если вам по какой-то причине она нужна. Более того, мы через какое-то время, наверное, уже когда мы точно будем знать, что заработает портал, мы сделаем такие консультационные часы. в Смотрите, электронная почта, она на слайде. Вот если вы посмотрите, SP собачка инвестру ренвэс точка ру, в моем и это же наши контакты как оператор, они указаны на сайте фонда, поэтому, пожалуйста, смотрите сайт info собачка фонд он является действующим. Но просто имейте в виду, что это, скажем, такой вот агрегирующий эм, э, почт, на которую поступают совершенно разные запросы. И люди, которые этот ящик смотрят, почтовый, да, они просто ваши запросы они распределяют вот по, соответственно, по ну, как бы тем программам, которые, эм, которым эти вопросы адресованы. Поэтому здесь, наверное, быстрее и проще до нас достучаться вот по, по этому электронному адресу. То есть с инфо, да, будет ваше письмо обязательно перенаправлено, оно он никуда не пропадет и не потеряется, просто э, ответ может прийти с задержкой. И да, возвращаясь к тому, что мы, наверное, по пятницам выделим просто два часа в зуме. Там не будет вот каких-то таких лекций и монологов. Просто если у вас будут возникать вопросы по ходу заполнения заявок, там, и вы просто можете в любой момент подключиться, задать вопрос и отключиться. Ну, если по каким-то причинам, там, скажем, вам это проще, чем почта или... Или телефон. И в телеграм-канале у нас тоже действует чат, поэтому ну, тоже пользуйтесь этим. Вот. Да, если вопросов больше нет, я понимаю, что мы все с нетерпением ждем, когда же у нас наконец заработает наш основной такой источник коммуникации. Еще раз большое вам спасибо за э, терпение и за ожидание. Мы благодарны за такое крепят на отношения. Тогда всем удачи. И опять-таки мы с вами на связи. Хорошего остатка воскресенья сегодня. Спасибо.